Да, пожалуйста. А можно привести побольше примеров применения а, Ну, фотонные кристаллы, да, я уже сказал. А, моделирование. На сегодняшний день в основном это моделирование. Но существует еще некоторые. <клес> это игры, как я уже обозначил. А, существует еще одно интересное применение. Дело в том, что существует такой класс клеточных автоматов с достаточно интересными правилами перехода, очень похожими на нейронные сети. Там очень простые правила, и эти модели берут просто количество. Тем, что в регрессионных или любых других математических нейронных моделях мы не можем просчитать просто из-за сложности уравнения. Это можно просчитать только лишь имитационно. То есть создав экспериментальную сеть, нейросеть да в рамках этого клеточного пространства и посмотрев что получилось ну и наблюдать закономерности находить эти закономерности описывать их идти по пути оценки по которому шел Джон фон Нейман когда доказывал свое необходимое количество состояний для создания самоспроизводящейся машины вот одно из интересных применений также я хотел еще упомянуть одну, одну штуку, которая очень похожа по своей работе на клеточный автомат. Это квантовые процессоры. Квантовые процессоры состоят из вычислительных точек, которые, собственно говоря, в зависимости от состояния соседних, могут приобретать статистически то или иное состояние. Данный вид клеточных автоматов называется статистическим. И когда... Ну, сейчас, грубо говоря, благодаря вот этим математическим моделям клеточных автоматов, мы можем уже получать какие-то интересные квантовые процессоры. Я ответил? Спасибо. Такой вопрос не совсем обычный. Да. Вот, э, были системы, у которых есть явный период, и есть системы, которые... Ну, не обладать периодом. Это связано с какими-то, ну, рациональными и иррациональными числами. Это, скажем так, связано с математическими моделями и, скажем, дискретностью состояний. Те, то система, которую я рассказывал, вот игра жизни, она дискретна. То есть у нас состояния описаны четко, их определенное четкое количество, количество клеточек у нас тоже четкое количество, окрестностей клеточек тоже описаны четко. Однако существуют еще вариации клеточных автоматов, где у нас э, есть статистические правила переходов, есть э, нечеткие состояния, например, вещественного характера. Ну, то есть клеточка, к примеру, имеет вес 1,028 или 2,34. Но здесь мы уже почти плотную приходим к фракталу, как вы знаете. Ну, вы сказали, что Джон Фан в 40-е годы доказал теоретическую возможность. Ну, он доказал не в 40-е, ну, я, наверное, ошибся. Ну, то есть он доказал попозже. Ну, Я думал, что во время проекта. Доказал теоретическую возможность существования самовоспроизводящихся машин. А почему они до сих пор не существуют? Они существуют... Ну, они... Я, к сожалению, просто не смог... У меня нет картинки в большом разрешении, показывающей работу одного из таких автоматов. Они существуют. Есть развитие модели Фон Неймана. И э, есть автоматы с 32 состояний и есть автоматы с 36 состояний, которые э, дополняют немножечко то, чего не хватало наименовской модели. Но по сути дела они просто там немножечко пространство меняют. Э, вот 36, э, с, автоматы с 36 состояний имеют ячейки гексагональной формы. В смысле, это как пчелиные соты. И вот вы, если вы хорошенечко погуглите, я вам обещаю, что вы найдете очень много интересного по этой теме, что-то, чего вы, скорее всего, никогда в жизни не видели.